Эх, так много работы. Хорошо, хоть меня никто не отвлекает. М? Я говорю, хорошо, что меня никто не отвлекает. Я отвлекаю. О нет. Смотрите, сегодня я сделал очень важную покупку. <плёк> что с вами не так, люди? Зачем вы тратите деньги на всякую ненужную хри... А где, кстати, купить такую же? Ра. Бог солнца. Геп. Бог земли. Анубис. Ты куда звонишь, пёс? А вот несколько вещей, из-за которых на этой неделе плакал мой маленький сын. Я не разрешил собаке вести машину на пути в детсад. Ну, допустим. Ванна была слишком мокрая. Я считаю, за это надо лишать родительских прав. Он хотел сироп на завтрак. Только сироп. Его сестра смотрела на него. Бедный ребенок. Моя мама подарила мне этот плед на Рождество. Отличный плед. Что, если бы это было пушистым? О, господи, да. Стоп. Это мем-чекпоинт. Просто напоминание, если вы не болеете, то цените возможность дышать через нос. Я что такое, по-твоему? Когда сделал удачное фото и ставишь его на аватарке везде, где только можно. А вы тоже распечатываете футболки со своим лицом? Физика. Существует. Коты. Да мне вообще насыра! Хочу домой! Хочу домой! Хочу домой! Как весь мир держит попуга, как итальянцы держат попуга. Когда я говорю ему сидеть, он садится. И неважно где, неважно куда, он просто садиться а, вижу цель не вижу препятствий идеальные картины несущие мамма мия школьники и студенты не делать ничего до последней минуты А почему у меня так много домашки абсолютно никто я перед походом к зубному а что это а куда это пихать напишите в комментариях мем над которым я засмеялся вслух я хотел бы наградить тебя своей самой высокой Высокой награды. Скачать. Так приятно, так приятно. Сделаешь про меня, мем, хорошо. Ради тебя, ману, все что угодно. Ветеринар, принимая мою кошку. У нас действуют скидки для студентов. Я. Она нигде не учится. Да? Теперь мы говорим родителям. Хватит смотреть телевизор. Прости нас бил. Мы все проехали. Поздравляем двух победителей конкурса по рисованию собак. Помните, что победителей выбирали с помощью лайков? Первое место. Ну, собака, да. Второе. А это что? Цветочки какие-то. Тебе собаку сказали нарисовать. Это что такое? Сплинтер. По три понюхай. Ааа! отскус schools господи. Блин, ведь ни у кого, наверное, кто это смотрит, не было такого. Абсолютно никто. Младенцы, когда попадают на самолет. Ару пока не вырублюсь, челлендж. Поэтому я предпочитаю поезда. Мои родители. Занимайся тем, что любишь я. Играю в видеоигры. Мои родители. СТО? Э, э, НЕЛЬЗЯ ТАК, ТЫ ЧУТ? Я предлагаю пещерному человеку Фанту, потому что не смог придумать лучшего применения машине времени. На, попей. Ё-моё, это с кого столько лута выпало? У современных работодателей нереальные требования на вакансии. Наличие дгузей. Хотя бы один-два. Дгузей? Мой отец лучше всех. Для чего лошадь? Чтобы парень слева не грустил. Завтрак в постель. Ммм, какая вкуснятина. Фу, фасоль. Как бы да, заметил, что фасоль есть, но то, что завтрак на кровати лежит, ну да, нормально.